хотя я за украинскую мову, я за украинскую идентификацию я за украинизацию но сейчас быть фашистами в этой стране для тех кто не умеет разговаривать на русском на украинском языке считаю это в данное время неправильно ось хочу вам что сказать давайте мы дождемся победы перемоги а потом без всяких на то зауважень всі люди які находяться на Україні вони перейдуть на українську мову. так ось і буде розумієте